Йога, йога, йога, Сева Сарвешварая Шамба Шварамя, бхута, бхута, Сева сарвешварая, Шамба Свободе сварая, Кале Кале каждого, кого называл Полко, Ту, Бал, Palico kaliban djai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 да я, да я, да я, да я, да я, да на Маскарам всем. Нет, я... я не проверяю, позитивный он или негативный. Это один из самых ароматных цветков, которые только можно найти в мире. Вы же знаете, это один из способов проверить, заражены вы вирусом или нет. Я чувствую аромат. Значит, пока все хорошо. Вирус танцует по всей планете. Это танец смерти. В среднем, кажется, за последнюю неделю в Соединенных Штатах произошло более двух тысяч смертей, если я не ошибаюсь. Они пресекли отметку в 45 тысяч смертей, да? 42 тысячи смертельных случаев — это только в США. Франция пресекла отметку в 20 тысяч смертей. Индия достигла цифры в 600 смертей. Но что будет? В случае ослабления текущих мер даже простое обещание ослабит режим самоизоляции, которое большинство штатов, кстати, отказалось делать, потому что они знают, что как только они объявят небольшое послабление, все сразу попытаются прорваться через эту небольшую лазейку. Уже сейчас вокруг Дели пробки. Все говорят, они на срочном дежурстве, едут по своим неотложным делам. Все считают, что их работа очень важна, их маленький бизнес, их семья, что угодно. Так что поддержание эффективной самоизоляции, чтобы она была эффективной в течение продолжительного времени — это огромная проблема и сомнительное мероприятие. Сингапур объявил о продлении режима самоизоляции до 1 июня. Многие эксперты предлагают Индии продлить карантин до конца мая. Но я не думаю, что Индия, будучи в значительной степени аграрной страной, в это время года сможет находиться в режиме изоляции. 65% населения занимаются сельским хозяйством или смежными видами деятельности. А сельское хозяйство ⁇ это различные процессы, которые должны происходить в определенное время. Времена года меняются и нас они ждать не будут. Так что есть свои сложности. Неизвестно, как поведет себя вирус после ослабления режима самоизоляции. Но хорошая новость в том, что Индийский совет по медицинским исследованиям объявил, что у 80% людей, которые вступают в контакт с вирусом, могут не проявиться никакие симптомы или же они будут очень слабыми. Такие люди просто становятся носителями вируса и могут заразить кого-то другого. Поэтому я считаю, что мы должны ввести режим самоизоляции для всех людей старше 55-60 лет. А молодые люди могут выходить на работу. Что-то в таком роде. Уязвимые группы населения должны находиться в самоизоляции, чтобы снизить смертность. Другие же должны вернуться к экономической деятельности. Не знаю, идеального решения нет. Любое решение в такой ситуации будет жестоким. Кто умрет? Тот человек или этот? Что это за решение? Но, к сожалению, мы будем вынуждены его принять. Больницы в Индии не перегружены. На текущий момент было создано более 100 тысяч коек мест по всей Индии, исключительно для зараженных вирусом. Но мы выявили лишь немногим более 18 тысяч положительных случаев, из которых большинство заболевших находится на домашнем карантине. Таким образом, все больницы находятся в режиме повышенной готовности. Но на самом деле перегрузки пока нет. Я надеюсь, что показатели останутся на этом уровне, и все постепенно закончится. Но я не знаю силы Муссона. Может быть, он смоет все это. Надеюсь. Нет никаких предпосылок полагать, что дождь может это смыть. Но знаете, это надежда человека с юга Индии. Потому что люди с юга всегда верили, что... Что бы ни происходило в мире, южная часть Индии выживет. Одно время его называли Джамбудвип, что значит «золотой остров», так как север защищен Гималаями, а юг — Индийским океаном. Это был благодатный край во всех смыслах. С точки зрения биологического разнообразия, ни в одном другом месте нет такого богатства в отношении того, что есть в почве. Здесь даже больше жизни, чем в джунглях Южной Америки. Мы полномерно это уничтожаем, это другой разговор. Но сейчас все так. Вся культура взращивала такое, что неважно, что происходит, но на юге, мы всегда будем защищены, и все будет хорошо, потому что сам Шива с юга. Не знаю почему, но в Соединенных Штатах я заметил, почему-то даже там люди с юга считают себя лучше других. Во время летних каникул одной большой семье с юга, обычно на юге большие семьи, съехались все братья и сестры, двоюродные братья и сестры, больше сорока человек. У нас в семье тоже так было. Когда мы были маленькими, нас собиралось около 36 человек. Все жили в разных частях страны, но летом все собирались вместе. В общем, семья собралась на большом Маранче. Тетя Матильда, которая хорошо умела ладить с детьми, пыталась объяснить им, что все добродетели, такие как доброта, нежность, этикет, любовь и сострадание, все это произошло под южан. Но один из мальчишек, один из скептически настроенных мальчишек спросил, «Тетя Матильда, а Иисус тоже был с юга? Он был южанином?» Она посмотрела на него, это было бы уже слишком. «Перенести человека из Палестины в Техас?» Она ответила, «Нет». Но он был достаточно хорош, чтобы быть южанином. Так что у нас есть собственные южно-индийские предубеждения. Природа поддерживала это предубеждение со всем ее разнообразием форм жизни, изобилием, культурой. Много чем. Поэтому люди с юга думают, что они легко преодолеют и это. Керала стала одним из первых мест, где зарегистрировали наибольшее количество заражений, потому что люди приехали из разных регионов, но у них получилось взять под контроль дальнейшее распространение и вернуться к деятельности. Я общаюсь с разными людьми из администрации Тымелнада. И они тоже весьма уверены, что справятся с этим в течение следующих двух недель и смогут вернуться к делам. За исключением одной целеустремленной группы, которая создает много проблем. Они говорят, что если бы не эта группа, они бы уже вернулись к делам. Так что... Такая уверенность не на пустом месте. За этим что-то есть. И вот мы здесь, на юге. Я думаю, что мы это преодолеем. Просто мы надеемся, что это случится с минимальными потерями. К сожалению, очень многие медицинские работники по всему миру не выдерживают натиска вируса. И, к сожалению, определенные группы людей в Индии нападают на врачей и медсестер, когда те собираются лечить их. Это трагические исключения, но в основном медицинское сообщество проделывает фантастическую работу. Полиция в Индии стал образцом для подражания в том, как они привносят порядок и дисциплину среди сотрудников и людей вокруг, и в целом действуют с самоотдачей и готовностью. И политическое лидерство в значительной степени выходит за рамки своей обычной мелочной политики и действительно работает. Я думаю, что если мы продолжим в том же духе, используя вирус, то через два 3 года Индия будет уже совершенно другой. Итак, лето. Лето — это время, когда Жизнь в Южной Индии становится немного ленивой, просто из-за жары. Даже фермеры выходят в поле в 4.30 утра и заканчивают работу к 8.30 или к 9. Потом отдыхают в течение дня и снова выходят на работу в 3.30 или в 4 часа. И к 7 вечера они уже все доделывают, потому что это время, когда Наши отношения с солнцем становятся очень близкими. Да. Оно горячее, становится жарко. это близость. Это очень горячие отношения. Поскольку мы находимся на 11 градусах широты и... Наша планета наклонена вот так. Наши отношения с Солнцем в это время, когда мы приближаемся к летнему солнцестоянию, становятся все более и более тесными. К 14 мая будет то, что называется «Огненакшатрам», что значит «загорится огненная звезда». Это применимо не для всей планеты, только для этой части Земли. Здесь будет по-настоящему жарко. Но это лучшее время для всей жизни, потому что, когда я говорю «вся жизнь», я имею в виду, что большинство форм жизни на этой планете — это растения. Вы должны понимать это. «Вся жизнь» значит… Нет, мы говорим о жизни. Вы появились только недавно. Вы — небольшая помеха, которую никто не может игнорировать. Когда кто-нибудь вас сильно раздражает, никто не может игнорировать такого человека. Вы можете игнорировать лучших людей в мире, но вы не можете игнорировать того, кто является реальной помехой. Люди выделяются именно в этом контексте, потому что мы являемся одной большой помехой на этой планете с точки зрения других жизней. Если бы вы были деревом, муравьем, кузнечиком, слоном или тигром, вы бы определенно подумали, что это за дураки. Точно вам говорю. Даже сейчас они так и думают. Слышите? Сейчас многие из них начинают ходить по улицам. Есть разные видео, где тигры лежат на дороге, львы лежат на улицах, и все в таком духе. Пантеры разгуливают по Хайдрабаду и по улицам Майсура. Эти животные были всегда, но поскольку мы такие занозы, они держались от нас подальше, а сейчас, когда мы попрятались по домам, они исследуют город. Человеческое существование это одно, но все остальные существа любят лето, потому что в это время жизнь бьет ключом. все растет в полную силу. Единственное, что иногда нужно немного воды. Пока все идет отлично, потому что в апреле прошло два дождя, и это потрясающе. Вы можете наглядно видеть здоровье этой горы. Она расскажет вам, как протекает жизнь. Если бы не было этих двух дождей, она была бы вся коричневая. Но она зеленая и пышная. Нам просто нужен еще один хороший ливень. К концу этого месяца или к первой неделе мая лето для нас закончится, потому что к третьей или четвертой неделе мая опять начнутся мусонные ветры. Лето это прекрасное время, потому что все растет в полную силу. Все деревья одеваются в свежую зелень. Вообще-то, если бы весь мир, если бы, по крайней мере, весь тынулнат выглядел как центр йоги Иша, если бы столько зелени было по всему штату, то температура не поднималась бы так сильно. И лето было бы отличным временем. Только когда вы находитесь на открытом солнце, это немного изматывает. Но когда вы в тени, все прекрасно, потому что все пульсирует жизнью, вся эта свежая зелень, воздух наполнен кислородом, потому что деревья чувствуют себя счастливыми. Только один раз в 15-20 дней, хотя бы раз в три недели необходим ливень. Тогда мы легко переживем лето. Итак, говоря о лете, я тут кое-что для вас написал. Я мучаю вас своими стихами. Если что, просто скажите. Стихотворение называется «Лето». В стихотворении лета Садхгуру обращает наше внимание на аромат цветов, на пение птиц, на звуки насекомых. Он говорит о непрекращающемся концерте цикат, в котором они рассказывают о том, что потеряли и приобрели. Садхгуру говорит о Бризе, который, как кажется, сомневается, распространять ли ему свою прохладу или оставить ее при себе. В заключение Садхгура напоминает нам, что мы можем быть ароматом или нечистотами. Мы можем терять или приобретать, делиться или прятать или филт, или share или shed. Хлопают только томильцы. Thank you. Спасибо.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 что это они делают все? Вся проблема с людьми <с в том, что, когда дело доходит том, до их здоровья, потому что, что все теперь интернет-врачи, они очень хорошо все изучили. Для врачей это ад, потому, потому что каждый приходящий пациент знает о болезни больше, чем врачи, должен знать доктор.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 Юга, юга, юга, шварая. Сарвежвара я, Шамба,